ширак, чудесная пища ширак, гастрономический дар Вкуснее еды ты в целом мире не сыщешь Вкуснее продуктов в жизни ты не едал Я просто знаю, что сейчас будет происходить Адский сука трэш это какой-то бред. Когда все это кончится. Помолимся. Защитник людской расы. Обрати свой милосердный взор на эту нищу. Как я мечтала оба. Сучка больная, просто. Отец! Ну ты видел, видел! Отец, подумайте о они... я я Макару. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Мы что, не солили? Ой, меня <смех> сейчас вырвет Все, я приняла за шарахом <смех> Я выполнила свое задание И еще я поела Совесть-то должна быть, хоть какая-то Фу, говно, хув вам в монитор.